Мечта? Ну, ты о чем-то мечтаешь? Не, Я не мечтаю. И вообще себя люблю. За свои погрешности свои... ...недостатки. А за что ненавидишь? Упрямость. Я очень упрямый. Вредный. Курить когда начал? В классе первом. А выпивать? Пить? Да я уж не помню. И когда, извините, заражение мы поддадим, мы уже как-то идем для Но тебя раскован. Ну посвободение себя чувствуешь, когда выпишь Ни о чем не думаешь. Сразу тупой становится. А расслабление? Расслабляюсь я, если я вот. На чем-то человек, может быть, ходит на рыбалку, расслабляется можно не рыба, а сам Так Также, может, и тут. Ну-ка, захотели, естественно, выпить. Надо доставать деньги. Пошли на дело. Все. Ну, какое? После получки пьяных трясли. Вышли. У всех настроение правое, что-то. Идем на дело. У меня много всего всяких дел было. Приводы были? Да. А что родители? Когда узнали, сказали, что ты сам этого добился. Добычу я домой никогда домой не приносил, потому что мать кричала, что чужие вещи домой все что все... Когда я еще был маленький. И куда вы их прятали? А мы кому-нибудь в квартиру, у кого мать. Мы ничего не говорила. Человека ударишь? Могу. За что? Даже просто так могу. Я могу. За что? За того хотя бы, что я был просто злой. дашь? Да. И удовольствие получишь? Ага. Смотря кому дам, если кто мне ненавиден, того удовольствие получу. А что такое добрый человек? Ну, добрый человек. Как, ну, как вам сказать, не то, что добрый, а, как бы сказать, это... Сейчас я подумаю, доброта это вообще... Я даже не могу сказать, что такое добраться Не знаю. Добрый человек? Но это человек, который, я не знаю. Он просто так не предпочит. Добрый Ведь это ж так сложно быть добрыми. Действительно добрыми.